Как вам уже известно, для описания физических явлений и свойств, тел и веществ используют физические величины. Некоторые величины, относящиеся к одному и тому же явлению взаимосвязаны. Чтобы сделать вывод о том, что взаимосвязь между величинами не является случайной, ее справедливость проверяют для множества подобных явлений. Если взаимосвязи между величинами, которые характеризуют явления, оказываются постоянными, то их называют физическими законами. Познание окружающего мира было бы неполным, если бы люди только наблюдали и описывали явления и устанавливали законы. Необходимо еще уметь объяснять явления природы. Ответ на вопрос, почему происходит то или иное явление, можно получить с помощью теоретических знаний, являющихся основой физической теории.